всем привет показываю как что где нажимать Five billion cells смотрите когда зашли в кабинет я уже просто зарегистрировался это на другом аккаунте друга что нужно делать дальше нужно сделать первое продайте свои данные нажимаем на него и вам сразу выбивает шаг 1 расскажите нам о себе нажимаем на него здесь мы пролистываем и заполняем маленькую о себе информацию тут ставим пол возраст жилье но ну, это простая информация для того чтобы для рекламы сейчас я поставлю на паузу для того чтобы заполнить и дальше показать что делать так, вот друг заполнил, что и как дальше сохранить и продолжить. Дальше идем. Вторая часть тоже нужно все заполнить. Видите, тут сейчас мы опять заполним и продолжим дальше. Так, мы заполнили, что было тут написано. Заполнили, нажимаем сохранить и продолжить. Так, сохранить и продолжить. Дальше. Теперь шаг 1, следующий, часть 3. Тут так же самое. Все нужно заполнить, заполнить, заполнить, заполнить. Тут чуть больше. До конца сейчас пролистаем. Вот. И когда заполним, вернемся к вам обратно. Так, продолжаем. Заполнили эту всю тесты эти. Сохранить и продолжить. Дальше. Продолжаем. Часть четвертая. Так же самое. Продолжаем все. Особенно обращайте внимание, там, где звездочки, обязательно нужно заполнить. Сейчас мы заполним и продолжим. Так, тут обязательно ставим галочку, когда заполнили. И сохранить и закончить. Видите? Профиль данных сохранен. Теперь вы можете загрузить расширение для браузера. Напоминаю, для тех, кто ездит в танках. Для андроида скачиваем браузер Kiwi. Для тех, кто пользуется компьютером, скачиваем расширение. Для хрома или скачиваем для Firefox. Для айфонов. И э, планшетов других. Тут вот макбука. Mac, другое расширение. В данный момент у нас android телефон. Скачиваем. Нажимаем на Android, Идем вниз. Читаем внимательно. Ознакомливаемся. Так. Нужен киви. Так, так, так. Тут есть даже видео. Есть. Так нажмите здесь чтобы загрузить расширение так вот она у нас загрузилась теперь нужен так так так так нужно найти где скачать киви нужен киви для android тут вот, тут есть play Сейчас у нас а, это не то надо сам киви где это я скачивал. Так, его пока уберем. Открывать не надо. Угу. Так, вот, я просто пролистал, где она находится. Вот, Android. Скачать расширение для браузера. Киви. Выберите киви сейчас. она у нас перекидывает. Устанавливаем. Ну, пока она устанавливается, я пока останавливаю. Так, вот оно скачалось, Kiwi браузер, заходим в него, дальше нажимаем три точки, нажимаем расширения, режим разработчика, вот эту галочку обязательно нужно поставить, чтобы она в правом сторону была. И теперь нажимаем from zip, вот эту клавишу разрешить, так, теперь ищем где у нас оно скачалось. Так, так, так, аудиодиктофоны, где у нас оно? Где оно у нас? Бу -бу -бу -бу -бу. Сейчас я его найду и продолжим, куда она скачала. Так, нашел. Выбираем, вот, еще раз повторю, Chrome, файлы. Выбираем загрузки. И вот у нас написано 5Billions. Устанавливаем. Видите, оно сразу установилось. Включено рычажок синенький. При, э, расширение установлено. Возвращаемся к нашему 5B. Мы должны, кстати, э, отсюда отсюда теперь зайти в наш кабинет 5 billion Sales. Сейчас я зайду и мы продолжим. Так, вот мы в строке. Пишем 5 billion sales, официальный сайт, заходим, реклама уже вот у нас идет, видите, уже снизу реклама пошла. Обязательно соглашаемся с куки и нажимаем логин. Сейчас введем данные, ну не будешь показывать, введу данные и покажу далее, что дальше делать в кабинете. Так, мы зашли теперь с Kiwi браузера. И теперь постоянно нужно заходить с Kiwi браузера. Вот видите, выполните еще третье задание. Опять нажимаем на это. Тут нужно перевести, но я вам так скажу. Тут просто написано подтвердить свои данные. Нажимаете Wallet. Это два баннера, за которые вам будет... Платиться 50 центов. Нажимаете на первый баннер. Вас перекидывают на сайт. Рекламный сайт это, ну, за который вам будут платить. Возвращаемся назад на свою страницу. Видите, птичка поставлена, что прошли. На второй сайт заходим. Зашли. Оставили. Заходим опять назад. И теперь, вуаля, нажимаем ОК обновляем страницу и у вас уже доллар 10 есть первый заработок так дальше нажимаем на 5 billions мой маркет видите тичка прошла все теперь здесь далее будет отмечаться у вас что где куда вот для того чтобы пройти еще а подождите я переведу вам на русский оно сразу вот. Видите, доход в бонус. Нажимаете доход в бонус. Каждый божий день оно вам будет опять выкидывать этих два баннера. Если вы нажмете каждый день, будете заходить и нажимать на эти два баннера, будет вам капать по 50 центов дополнительно. Если вы не будете пропускать, там еще будет какой-то бонус. Так, далее. Моя страница. Видите, продажа данных уже все исчезла. Далее. ЗСК это прохождение КИС. Можете пройти попозже. Вывод, настройка. Это настройка вашего кошелька. Куда вы хотите выводить. PayPal, банк. Крипто. Советую всем сделать лучше на крипто, чтобы не потерять ваши деньги. Дальше. Дальше. А дальше ждите дальнейших указаний. Потому что это первоначальное то, что вам нужно сделать. Если вы сделали, вы большой молодец. Да. Подписываемся, ставим колокольчик, чтобы знать все подробности и подписываемся на канал и теперь ребята всем мирного неба над головой потому что мы тут все братья сестры и слава украине слава, слава. всем пока пока до новых встреч